И Судья, ты что за здоровье? Да, один коляк, блядь! Да, коляк! Подай! Подай! Подай! Подай! Подай! Подай! Подай! Подай! Подай! Восьмой внимательно играй. Все, извини. давай, давай, давай.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 来 Сейчас нам вставал. Сейчас, давай, сюда, давай, давай. Смотреть, кому отдать мяч Почему тот вратарь выносит В первым тайме вносил вот, смотри, здесь Я потом посмотрю по видео и вам пришлю Пришлю вам скажу так,